Всем доброго времени суток! Мы продолжаем работу над валиной игольницей. На прошлом уроке я показала, как можно свалять основание для игольницы, используя для этого керамическую солонку. Сегодня мы украсим ее яркими весенними тюльпанами. Я решила, что они будут трех цветов. Красного, желтого и сиреневого для стебелька и листочков нам пригодится зеленый цвет шерсти а также для стебелька нам понадобится не толстая проволока у меня она диаметром 1 миллиметр кусачки и клей пва хочу вам напомнить что для сухого валяния иголочкой нам потребуется какое-либо основание это может быть плотный поролон специальный коврик для валяния или самодельная подушечка, которую я сейчас вам продемонстрирую. Сшила я ее из плотной ткани в виде мешочка, туда насыпала пшено и зашила плотным швом. Наш тюльпан будет похож на вытянутую капельку. Для этого мы возьмем красную шерсть, сложим ее в виде вытянутого прямоугольничка, Обозначим серединку на верхней части прямоугольника и будем сворачивать к этой серединке в виде конуса шерсть. Вот таким образом. Получился вот такой конус. Теперь мы берем иголку, кладем наш конус на подушечку и аккуратно закрепляем иголочкой форму будущего цветка. Проходимся иголкой по всему основанию нашего конуса, аккуратно переворачивая заготовку. Таким образом мы делаем ее плотной и округлой. Теперь мы должны уплотнить основание нашей заготовки. Для этого шерсть мы соберем вместе и заправим ее вовнутрь, в серединочку нашей заготовки. И очень аккуратно пройдемся иголочкой по мягкой шерсти, уплотняя ее и придавая нужную нам форму. Периодически поворачиваем цветочек по кругу, продолжаю уплотнять цветочек, проходя с иголочкой по всей его поверхности и придавая нужную форму. Хочу обратить ваше внимание вот на что: иголка для валяния очень острая. И имеет специальные зазубринки на конце. Эти зазубринки толкают шерсть внутрь нашего изделия. И для того, чтобы не поранить пальцы, можно использовать специальную защиту. Вот я сделала такие трубочки на указательный и большой палец из настоящей тонкой, но очень плотной кожи. И теперь моим пальчиком не страшны уколы иголкой, потому что настоящая кожа плотная и сдерживает движение иглы, даже если она попала случайно на палец. Если вам кажется, что тюльпану не хватает объема в его основании, это исправить очень легко. Просто возьмите дополнительный кусочек шерсти, оберните им основание цветка, и снова пройдите с иголочкой по всей поверхности. Мой цветочек готов, он должен быть плотный со всех сторон. Помните его в руках, и если вы чувствуете все-таки, что плотности не хватает, наберитесь терпения и продолжайте валять до тех пор, пока он не станет очень жестким, плотным, пока он не перестанет проминаться, как бы вот такой цветочек у меня получился давайте мы теперь его оживим для этого я возьму кусочек желтой шерсти прям небольшой совсем сделаю ему желтый бачок, положу шерсть на одну сторону и аккуратно иголочкой буду приваливать с обратной стороны тоже сделаем у тюльпана желтый бачок, чтобы тюльпан был ровный, его можно подстричь аккуратно ножницами по всей поверхности, срезая лишние шерстинки, которые не попали внутрь цветочка. Аккуратно пройдемся по кончику цветка и по основанию. Наш цветочек готов. Таким же образом я сваляла еще два цветочка тюльпана. Желтый цветочек я украсила оранжевой шерстью, сиреневый цветочек украсила белой шерстью, ну и красный у меня украшен желтой шерстью. Теперь нам нужно для тюльпанов сделать стебельки. Для этого я взяла проволоку и для основного цветочка я отрезала длиной 8 сантиметров стебелек. Но мне хочется, чтобы тюльпанчики выглядели более естественно. Поэтому я размещу их немножко на разной высоте. Второй стебелек я отрезала на пол сантиметра короче. А третий стебелек я сейчас откушу кусачками на примерно 1 сантиметр по длине. Вот такие у нас стебелючки почти готовы мы их обработаем обмотаем шерстью зеленого цвета для этого нам понадобится клей ПВА и зеленая шерсть от зеленой шерсти мы берем небольшую пасмочку кладем ее рядышком открываем клей и Намазываем часть проволочки, клеем ПВА. Он у меня густой получился, ничего страшного. Теперь прикладываем шерсть на самый краешек проволоки и аккуратно начинаем подкручивать. Шерсть мы держим под углом и плотно прижимая ее к проволочке накручиваем. Когда доходим до того места, где клей закончился, мы заново наносим клей дальше и продолжаем продолжаем проволочку обматывать под уголочком зеленой шерстью. Обматываем плотно. Продолжаем наносить клей до самого конца если у нас закончилась зеленая шерсть мы берем новый ее кусочек и продолжаем делать то же самое немножечко поверх шерсти мы добавляем клей вот таким вот образом и продолжаем вот так вот накручивать клей до самого конца проволочки. В конце мы побольше наливаем клея на самый кончик и уже окончательно, прикручиваем шерсть приматываем ее очень плотно к кончику проволоки вот такая получилась у нас ножка стебелек одного тюльпана так делаем все три стебелька можно даже дополнительно капнуть капельку клея вдоль нашего стебелька и еще раз прокрутить его не бойтесь После того, как клей высохнет, его совершенно не будет заметно. Зато стебель приобретет нужную нам упругость. Вот три стебелька уже готовы. Я их еще разочек укреплю клеем по внешней стороне. Все. Листочки для тюльпанов можно свалять из шерсти, но сегодня я предлагаю их просто вырезать из зеленого фетра отрезаем узкую полосочку разрезаем ее напополам и вырезаем длинные узенькие листочки нижний край листочка мы делаем тупым для того чтобы потом было удобно приклеить его к стебельку, а верхний край делаем острым. Теперь нам нужно собрать вместе каждый цветочек. Для этого мы возьмем толстое шило, и в основании тюльпана сделаем глубокое и широкое отверстие. Делаем очень осторожно, чтобы не пораниться. На кончик стебелька наносим клей. У меня момент гель прозрачный. Где-то примерно на сантиметр. И аккуратно втыкаем стебелек цветочек теперь каждому цветочку приклеим по два листочка на разном уровне навстречу друг другу для этого мы возьмем листочек немножечко намажем клеем его основание вдоль положим сюда стебелек обхватим и подержим. Излишки клея можно убрать, пока, пока клей еще не высох. Это один листочек. Точно так же мы приклеим второй пониже и напротив первого. Но самый низ стебелька мы оставим нетронутым, потому что потом его будем вклеивать в основание нашей игольницы. Все три тюльпана готовы, но перед тем как окончательно украсить ими нашу игольницу, я решила придать ей более завершенный вид на мой взгляд, она похожа на маленькую клумбочку, так пусть она будет окружена декоративным ажурным заборчиком и для этого мне понадобится вот такая вот плотная такое плотное кружево им я обклею внутреннюю поверхность игольницы клеем момент гель я аккуратно буду промазывать внутреннюю поверхность нашей игольницы тонким ровным слоем гель уже немножечко загустел но это я думаю мне не помешает так вот одну часть я промазала и вкладываю аккуратно прижимаю его по всей поверхности к внутренней стороне игольницы и так продолжаю пока не приклею полностью ну вот заборчик готов и теперь можно посадить в нашу клумбочку готовые 3 тюльпана для этого мы делаем широкие и глубокие дырочки толстым шилом и вклеиваем на клей момент стебелючки с нашими цветами. Теперь я клеем, намазываю ножку цветочка. Аккуратно распределяю клей. И втыкаю как можно глубже. Точно так же мы вклеиваем и остальные цветочки в клумбочку. Так. И последний сиреневый тюльпан. Сейчас мы посадим. Вот такие тюльпаны украшают нашу игольницу. Храните свои иголочки красиво. Всем удачи и до новых встреч!